Приветствую всех из Финляндии. Сегодня речь пойдет о самостройщиках. Я не отношусь к самостройщикам плохо, как это может показаться почему-то, да, хоть я и высказываюсь так, Но это связано с тем, что все же в силу своего незнания, ни неопытности ни люди переоценивают свои возможности. Но Бог бы с ними, чтобы оно было так. Но вот бежать с флагом я самостройщик, потому что Сделать, хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Это вот как бы лозунг такой. На самом деле он ошибочный. Самостройщик всегда человек, тот, у которого нет денег оплатить работу специалиста. Соответственно, ему приходится делать самому. И если говорить о том, что хочешь сделать хорошо, сделай это сам, то здесь двуякое состояние. Я бы лично, если при приобретении, скажем, дома, да, и продавец говорил бы о том, что вот я построил сам, я типа для себя строил, я бы два раза засомневался. Здесь есть шанс, если вы знаете человека, его опыт, его знания и так далее, да, как он строит и как, как он делает, то тогда да, вам повезет. Но вам очень сильно может не повезти вот как раз таки в этом случае, когда самостройщик э, делал для себя. Потому что самостройщики, как правило, опять же, это все от нехватки финансов, соответственно, Сплошная экономия на всем, на чем только можно. И это приводит к плохим результатам. Плюс ко всему еще, судя вот по комментариям, да, я могу сделать вывод, ребята, что самостройщики, которые люди уже ну, просто в процессе строительства задают вопросы, вот, а я строю дом, подошел к этому вопросу, и как мне теперь это сделать? Как лучше сделать? Так или так. Да, то есть человек взялся за то, что он не знает. Но он делает. То есть ваш... Шанс сделать ошибки, он значительно выше, чем у специалистов. Да, специалисты есть разные и так далее. Не надо говорить о том, что вот у нас такие специалисты, там нет специалистов. Эти специалисты, не найдете вы их на Авито или где-то. Эти специалисты, которые, они стоят, во-первых, нормально денег, они не бесплатные. Во-вторых, это люди, которые передаются из рук в руки. И для того, чтобы получить этого специалиста, нужно ну, обладать тоже, быть в определенном кругу, где его передают, ну а это, соответственно, финансовые возможности. И те люди, которые, ну, скажем, передают друг друга, я вам скажу, цепочка, она одинаковая, она у всех, для всех будет одинаковая. Если человек самодостаточно уверенный в себе, хороший специалист, он ну, не делает не делает это все только ради денег то есть мы это все делаем за деньги это безусловно и тут даже обсуждать это не будем это все же источник нашего дохода просто кто как к этому относится некоторые из нас это превратили в хобби и поэтому делать любимое дело тебе это нравится и плюс ты еще и за это деньги за счет этого дела деньги зарабатываешь. Это очень хороший подход и метод, скажем так, но он не для всех. Есть те люди, которые а просто вот денег заработать, нужно выполнить определенную работу и получить за нее определенные деньги. Без каких-либо корыстных там, убеждений, скажем так. То есть совесть в них чиста, то есть он сделал, прикрыл и все, и деньги получил. Мы не говорим об этих людях, мы говорим о хороших специалистах, которые самодостаточные, которые реализовали себя в, в этом мире, Их вам, они вам будут недоступны. Поймите, вот в моем случае, да, я тоже самое самостройщик, тоже, в принципе, по банальным причинам недостатка финансов, то есть я не могу оплатить труд другого специалиста. Но в моем случае немножко по-другому, я всю жизнь потратил на эти строительства, соответственно, у меня есть опыт, есть инструмент. И у меня только отсутствует время, зараза. У меня больше всего нехватка времени. Так вот, если в моем случае нанимать специалиста какого-либо, то есть вот в моем случае будет это неправильно. Потому что, по сути, я буду где-то зарабатывать, зарабатывать те же деньги, что и тот специалист примерно, плюс-минус, э и отдавать ему. То есть смысл какой? Это, грубо говоря, как деньги перекладывать из левого в карман в кармана в правый. Это будет одинаковая ситуация. Поэтому я делаю это сам. И такие люди подобные мне, то же самое, они будут абсолютно правы, что они сделают самостоятельно. Но те люди, которые не находятся в профессии, которые просто вот пришли, да, появилось некое желание. Вот все строят себе дома, да, и давай я тоже себе построю, потому что, ну, денег-то нет, есть много людей рукастых, я же ничего не говорю. Просто разница в том, что, чем отличается специалист вот не специалиста. Специалист это человек, у которого было просто большое количество повторений одного и того же. То есть мы знаем, как вот было в этой ситуации, здесь хапнул там одних проблем, в этой ситуации хапнул других проблем. И как это решить? То есть мы все равно постоянно, вот ты делал 10 раз одну и ту же работу. Здесь она была так, ты там хапнул по таким позициям, ты уже на второй учел. Учитываешь это, делаешь вторую работу с, с учетом этих ошибок. Потом там возникают свои какие-то нюансы. И дальше вот, происходит то же самое. И каждый раз все равно в, каждой, повтор, в каждом повторении будут свои отличия. Просто единственное, приходя уже, вот я приду куда-то посмотреть, да, я уже знаю, что где, что, чего, куда, как пойдет. Ну, чем это, скорее всего, закончится, я могу предположить, ну, изначально. Но я не могу гарантировать, то есть ни один специалист не может гарантировать, как это произойдет в реальности. Потому что много очень неизвестных. Но мы, по крайней мере, знаем, мы готовы, у нас есть опыт, есть практика а у вас нет этого опыта и нет практики и опять же мне пишут очень много вещей ой сергей а че это тут вот, вот делаешь так допустим ты чё делаешь или что ты делаешь так вот там, вертикально или горизонтально Да, нужно ты что не знаешь что нужно делать допустим только вот э, горизонтально но это очень ограниченные люди это как раз таки вот из той области которые не знают, не умеют еще хотят э, убеждены в том что они знают и готовы э, переубедить, наверное, других людей, либо пытаться им доказать, что они не правы, хотя э, человек знает просто один способ и все, и он убежден в том, что это правильно. Здесь э, подходит как раз-таки вот выражение "блаженство в незнании". Чем меньше вы знаете, тем больше вы считаете, что вы правы. То есть сделав какую-то работу, вы будете считать, что вы ее сделали офигенно качественно, потому что вы как специалист делали это самостоятельно, своими руками для себя, с любовью. Вы, во-первых, скорее всего потратите неограниченное количество времени, которое э оно не учитывается. Это очень плохо, потому что вы не знаете, где вы будете, и, и, и это ну, не сравнивается таким образом. Плюс ко всему, вы в силу своего незнания, непонимания вопроса зачастую, вы делаете меньше Меньше работ, которые должны быть. Но будете ставить акцент вот именно на отделочных материалах. там Прибить гвоздики вот по уровню. да, Они все должны быть. А мне, на, грубо говоря, хотел выругаться, но так. Э, мне все равно. Как они будут прибиты? Они будут прибиты более-менее нормально. Я знаю прекрасно, когда покрасится фасад на второй раз, покраска происходит, то этих гвоздей не будет видно. Это нужно специально ходить и присматриваться к ним. Вот, выс высматривать, где тут какой гвоздик, там чуть выше, чуть ниже. Да идет он чуть выше, чуть ниже. Да и, и что с того? Зачем ты смотришь вопрос? Ты ищешь что? Вот, ну, для чего ты ищешь эти проблемы? Фасад проверяется с 10 метров, от 1 на 10 метров. От стены посмотри, где ты там какой гвоздь увидишь после второй покраски. Нифига ты там не увидишь. А то есть подойти и с микроскопом рассматривать шов у обоев. Ой, а я здесь шовчик вижу. Ой, ребят, там вот кто занимается маляркой. Это как раз таки прекрасный пример. Вроде как, да, ничего такого особенного. Есть шпаклевка, есть краска. И для обывателя этого будет достаточно. Вы пойдете по пути, э, там посмотрите тысячу роликов, э, и толку-то вы для себя сможете использовать только один стандартный метод. Нанести шпаклевки побольше, а потом при помощи наждачки пытаться, как, как вот ну, такой э, скульптор, удалять все лишнее. Вот что вас ждет. То есть у вас будет всегда перерасход времени, перерасход материала. И никаких гарантий по качеству то есть по сути вникните вот в мои слова вы можете сделать можете сделать даже возможно просто на отлично но не забывайте мы работаем в сфере индустрии а индустрия это как раз таки сфера продаж и услуг то есть нам нужно свою услугу продать а как ее можно продать если я потрачу на нее неограниченное количество времени то есть я скажем, как специалист могу выполнить эту работу с какими-то минимальными там, погрешностями за день, да, то самостройщик, возможно, будет ее выполнять 5 дней. Потому что у него будет отсутствие инструмента, отсутствие знания, что-то начнет, где-то закончит, ну, что-то разберет, опять уже поймет, до середины дошел, понял, что, блин, не то сделал. Разберет, опять соберет, то есть по итоге он продать свою работу не сможет. Мы идем по пути продажи своей работы, своей услуги. Мы продаем ее, и мы должны быть конкурентоспособны. И никому нафиг не нужен такой специалист, который вот я это сделаю, там тебе идеально, да, за, то есть умножим мою заработную плату на 5 или на 10. Да, 10 дней, потому что я потрачу. Либо придет человек-специалист, он скажет, я тебе сделаю это за один день. Может быть, какие-то будут маленькие там нюансики. Он сразу даже может и сказать, что будет нюанс тут, тут, тут, тут, там, возможно, вот это будет. Готов, готов. Любой человек экономически на весы закинет 10 и единицу. Конечно, он выберет единицу. Но единицу выбирать нужно не из-за того, что человек не знает и не умеет, а просто назвал цифру единицу. А нужно выбирать, когда вот как раз-таки человек знает прекрасно и понимает, что такое в разнице единица. Я встречал такие много, вот я вам скажу, была пора, когда пришел новый материал после Советского Союза. Вот это все началось, да, и паркет ламинированный. Кто молодые, вы, наверное, даже и не в курсе, что раньше он был только в вариации склеивать. И вот здесь вы бы столкнулись, ну, просто с таким непониманием. Сейчас это все там... Замковые и так далее Схемы Это совершенно другой, другая схема укладки То есть там вам нужно было бы Применить намного-много больше знаний То есть специальные инструменты Стяжки и так далее, струбцины Это все Нужно было первые три ряда склеить Оставить ну, Грубо говоря, клеили три ряда Оставляли на день На следующий день приходили И продолжали уже дальше собирать Все остальное, всю площадь Поэтому раньше это было вот, вот по такой схеме. И я, у меня такая есть история. Один человек, который ну, тоже, соответственно, стал зарабатывать больше, да, появились финансы, возможность приобрести импортные материалы и так далее, захотелось сделать какой-то, ну, такой супер хороший-хороший ремонт. Он взял и приобрел э, паркет, который нужно склеивать. Он, причем, у него там знакомый был продавец этот, который притащил это этот материал и у него была видеозапись у этого продавца как нужно монтировать паркет в общем он эту кассету сдавал ну, наподобие в прокат ну за какую-то денежку вот типа я тебе могу дать э, можешь посмотреть это видео мастер-класса хорошо давай за сколько-то я не знаю за сколько в общем этот мужик купил паркет он взял в аренду эту кассету посмотрел этот э, семинар курс не знаю как курс молодого бойца в общем как мастер-класс укладывать паркет и начал укладывать паркет надо сказать что смотрите вот еще <зам> заметочка очень важно э, монтажники по укладке я назову в эстонских кронах это было тем более еще какие-то там э, 90-е годы что-то наверное в районе середины 90-х годов я точно уж не помню э, то есть Монтаж стоил 200, по-моему, 200 крон квадратный метр. Но это было единицы, кто это делал. То есть, ну, которые люди без опыта. То есть, у меня не было никогда, ну, до того вот момента не было опыта. То есть, я не знал и не представлял и не взялся бы за эту работу. Потому что я понимаю прекрасно, что э, стоимость материала, она тоже была там что-то, ну, тоже там 200-200 с чем-то, наверное, крон. Я уже не помню. Ну, в общем, скажем так, наверное, примерно вот стоимость работы и стоимость материала, она была одинаковая Конечно же, заплатить ну, двойную стоимость, и так изначально стоимость высокая паркета самого по себе И тут еще то же самое нужно заплатить монтажникам да, люди на хайпе пользовались, но ну, такими, в таких ситуациях. Ну, а что делать? В принципе, рынок, тут вопрос, хочешь покупай, хочешь не покупай, никто тебя не заставляет, хочешь ты что-то красивое, хорошее. В итоге этот мужик купил паркет, посмотрел эти видео и начал себе клеить, собирать. Доклеил он там рядов 5-6, наверное, понял, что нифига у него не получается. И в итоге эти шесть рядов сколько-то там квадратных метров по цене там пускай 200 крон просто разобрал и выкинул в помойку это выкинутые деньги и нанял тех людей которые просили деньги вот 200 крон за квадратный метр понимаете вот самоуверенность это одно а здравый смысл это совершенно другое когда ты думаешь что ты можешь это сделать а в итоге ты этого не делал и ты понимаешь что оказывается когда в монтаже это не так все просто и это на протяжении всего самостройщик не может человек без опыта не может ни по видео не не почему то есть я могу показывать там видео 5 часов как я забиваю гвозди Но поймите что огромное количество людей которые у них не получается забивать гвозди у них просто не получается у тех у кого получается они не смогут понять как это забивается потому что каждый молоток вот если скажем так я буду забивать гвозди работать одним молотком и ну, там скажем будет большое количество гвоздей там пускай 15 тысяч гвоздей я забью одним молотком они будут подгибаться и так далее мы же меняем угол наклон там он гнется начал гнуться сюда по ага, Пробуешь бить в другую сторону, там подогнул его, подвернул, правильно выровнял и опять забиваешь. В большинстве случаев там или ну, с какой-то регулярностью это получается. А вот стоит взять, поменять молоток, то все, первые там сколько-то, сотня-две гвоздей будут ну коряво забиваться. Почему? Потому что у молотка у каждого есть боек и он там, скажем, длина ручки, как вот этот угол происходит. То есть, чуть-чуть нужно будет опять привыкнуть к молотку какое-то время. Будет неудобно, будет фигово. А потом опять дальше пойдет все нормально. Это во всем. Это во всем. Чтобы понять, как работает инструмент. Вы даже не, не представляете возможности этих инструментов. Как, как можно, какие есть варианты, какие вариации. Поэтому я скажу так, что я очень хорошо отношусь и уважительно к самостройщикам, которые вот именно отдают себе отчет, что они самостройщики, потому что у них нет денег на специалистов, на хороших специалистов. А на тех специалистов, на которые у них есть деньги, то вот с ними они могут конкурировать. Здесь я абсолютно согласен. И я очень как бы, ну, я не то что очень там негативно или плохо отношусь, я просто не понимаю людей, которые пытаются доказать мне, что они самостройщики, вот потому что они это сделают лучше. Нифига не получится, ребят, в, э, в любой специфике только лишь количество повторений делает вас специалистом. Все. Возьмите, спортсмены. Они делают одинаковое. Все одинаковое. И вы не можете с ними сравниться. Не с бегуном. Вы бегать умеете. Умеете. Вы с бегуном сравнитесь? Не сравнитесь. У них же то же самое, у спортсменов есть. Там, начинающий, молодой, там, юниор, блин, там, первый как там, класс, или что там? Разряд, первый разряд, второй разряд, третий, там, э, КМС, э, мастер спорта, потом уже там, Олимпийские чемпионы и так далее. Это все повторение, только лишь повторение. И больше ничего. Это во всем абсолютно так. Кто сел на велосипед? Сразу поехал, ни разу не упал. Да ездишь на велосипеде, и все равно нет-нет, да и навернешься. Но бывает такое, потому что ну, всегда оказываешься в какой-то ситуации. И То есть, если я специалист, я могу сказать, что я специалист. И это не означает, что я не совершаю ошибок. Я просто не делаю в большинстве случаев те же самые ошибки. То есть, но всегда у меня в работе, в повторениях моих. Происходит что-то новое, какая-то ситуация, та, которая не встречалась раньше. И как раз таки вот она и может послужить моей ошибкой. Вот такие дела. Поэтому здесь то же самое, что пытаться сравнивать. Вот хороший прекрасный пример. Да? Я вот сижу перед вами, рассказываю вам на камеру. да, Есть камеры, там звук и так далее. И вроде как это же можно назвать какое-то кино. Вот какое кино. Ну вот сам лично я скажу, что я никаким образом к видеографам я может быть больше знаю, чем простой обыватель. Да, может быть у меня там, ну если в спортивной какой-то там первый-второй разряд, может быть, может быть не более того, но никаким образом я не буду себя пяткой в грудь бить, что. Да вот смотри, у меня тут такое кино, смотри, какая режиссура, смотри, какая у меня там речь поставлена, еще что-то. Ну это же бред полнейший, показать это специалистам, и они сразу, ну как минимум... Ну в общем, там ничего не будет хорошего, ничего не скажут мне ласкового и приятного. Вот и все. И это во всем. А когда меня удивляют люди, зачем нужен проектировщик, у нас такие проектировщики, вот они только зря деньги получают, зря деньги получают, это потому что вы так думаете, вы не понимаете, вы не на том уровне совершенно, и вы утверждаете, что вот вот плохо, не знаю, мне как-то непонятно это те люди, которые вот я сам себе спроектировал и так далее, то есть ну и все офигенно, но это офигенно это когда ты сам для себя сделал, это то же самое, что я сам для себя сыграю на каком-нибудь музыкальном инструменте, еще и спою под это. И буду сам себе говорить: что да, я красавчик, я молодец, я аж хорошо это исполнил. А если дам вам послушать, то вы получится так, что э, еще и приплатите, чтобы, чтобы это не слышать и не видеть. Поэтому во всем нужно знать меру и адекватно относиться вот именно как раз-таки к пониманию, что ты можешь, свои возможности, адекватные возможности а не просто вот я решил или я хочу вот, именно так поступить. Вот, поэтому, ребята, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Посмотрим, что вы напишете Ну, в большинстве случаев я скажу, что вот те письма, которые там раньше приходили мне на почту с вопросами, это люди, которые уже зашли в стройку, уже что-то сделали и встали перед проблемой. А как дальше это делать, да? То есть человек построил наполовину дом, и думает, а как дальше-то делать, строить? Вот это удивляет меня. То есть это, в принципе, ну, грубо говоря, то же самое, что человек, который не умеет плавать, он с лодки выпрыгивает где-то на середине там большого озера и дальше пытается доплыть. Ну, Попробую-ка я доплыву. Ну, это примерно вот так и происходит. А на этом я хочу попрощаться, пожелать всем удачи и до новых встреч.